25 по 30 августа на базе Казанского университета и астрономической обсерватории имени Ингельгарда проходит международный научный симпозиум «Исследование Луны и космическое и технологическое наследие». Мероприятие в торжественной обстановке открыл проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. От лица от ректора Казанского университета формия, от начала, от руководства всего коллектива на официальной открытия международного научного симпозиума «Исследование Луны» космическое технологические технологическое наследие, которое в этом году приурочен к двум очень знаменательным датам в эпохе исследования Луны. Симпозиум приурочен к двум выдающимся событиям в истории изучения Луны. 50-летию первой в мире мягкой посадки на лунную поверхность советской АМС «Луна-9», а также выводу на орбиту первого в мире искусственного спутника Луны. Это мероприятие как бы не единственное мероприятие, а в нем сосредоточены три отдельных мероприятия. Это первое исследование Луны, современнейшие программы, какие мы будем принимать решения по участию в этих программах, что в мире происходит по исследованию Луны. В период проведения симпозиума будет организована молодежная школа по астрономии с участием школьников, студентов и аспирантов из России и стран СНГ. Дети они не получают сейчас астрономическое образование в школе. И мы стараемся всеми силами дать его в Казанском федеральном университете. Это и планетарий, и астрономическая обсерватория, где читаются соответствующие лекции. И, соответственно, вот такие вот мероприятия, где устраиваются такие вот летние молодежные школы. Казанский университет с момента основания, он всегда исследовал нашу ближайшую космическую спутницу. Вот. И здесь очень много э, чего наработано, очень много чего сделано, но предстоит сделать еще больше. Стоит отметить, что в работе симпозиума принимает участие дважды герой СССР, первый человек, вышедший в открытый космос Алексей Архипович Леонов. Напомним, что симпозиум будет продолжаться до 30 августа. Адель Валеева, Роман Самарин, Универньюз.